Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алла Вишневецкая и записываю это видео в преддверии 1 сентября. Поэтому, конечно же, это видео будет о планете Меркурий, о теме обучения, а также мы затронем и прогностику. Для того, чтобы сориентироваться в данном видео и слушать именно ту информацию, которая актуальна для вас, если вы не хотите просматривать все. Воспользуйтесь таймингом, который всегда есть в описании под видео, а также в первом закрепленном комментарии. Итак, начнем с того, что транзитный Меркурий у нас 27 августа перешел в знак Весы. И он будет находиться в этом знаке продолжительное время по 30 октября. Это связано с тем, что в Весах Меркурий будет разворачиваться в ретроградные движения. Если сравнивать предыдущий транзит, да, у нас Меркурий шел по знаку Дева. Этот период отличался рациональным подходом и умением ценить связи и находить вот нужное в этих связях, да, То сейчас, когда Меркурий перешел в Весы, для людей в принципе на первый план выходит тема взаимоотношений. Важно выстраивать коммуникацию таким образом, чтобы было взаимное уважение, чтобы было приятно общаться с этим человеком, чтобы и у человека было желание потом иметь с вами какие-то повторные контакты. Поэтому мы можем говорить о том, что наступает очень хорошее время для переговоров, ведь когда же людям договариваться, если не в период Меркурия в весах? Это то время, когда мы готовы выслушать другую точку зрения, мы готовы выслушать даже нашего оппонента. И, соответственно, высказать и свою точку зрения, но довольно-таки в мягкой форме. Это тот период времени, когда можно заключать контракты, когда можно договариваться и это будет это как правило происходит да, на взаимовыгодных условиях это тот период когда мы понимаем что вместе что-то делать это хорошая идея когда выигрывают те кто умеют работать в партнерстве и именно на таком ярком транзите транзите меркурия по знаку весы начинается этот учебный год Поэтому для детей будет очень важно ощущать поддержку коллектива, теплоту в коллективе, будет важно общаться не только на темы обучения. И я уверена, что каждый родитель хочет для своего ребенка только все самое лучшее. И в том числе вам бы пригодились рекомендации, которые помогут, могут помочь вашему ребенку более эффективно обучаться, ну и вам, соответственно, помочь ребенку более эффективно обучаться. Поэтому в данном видео мы поговорим о Меркурии Натальном. Для этого вам нужно будет построить карту вашего ребенка и посмотреть, в каком знаке у него располагается Меркурий. И мы поговорим о том, какой тип обучения подходит ему больше всего, исходя из положения его натального Меркурия? Я думаю, что каждый из вас согласится с тем мнением, что школа закладывает очень важный пласт в судьбе каждого человека. Это и умение коммуницировать, и умение находить нужную информацию, работать с информацией. Поэтому, когда мы находим ключик, да, подход, как именно стоит обучаться как именно легче запоминать информацию то тогда мы открываем перед ребенком новые возможности возможности в дальнейшем развиваться самостоятельно и не ощущать отторжение при слове обучения и не ощущать не испытывать негативные эмоции когда речь идет о школе и давайте мы с вами начнем обзор именно с водного меркурия так как он считается всегда по классике жанра довольно таки проблемным в плане обучения это у нас знаки рак скорпион и рыбы это те Дети, которые плохо вписываются в общепринятые рамки и стандарты. Это связано с тем, что эти дети обладают большим творческим потенциалом, умением нестандартно смотреть на э, даже привычные вещи. Это э, дети, которые обладают очень богатым воображением. И для того, чтобы таким детям лучше запоминать информацию, им... Очень полезно читать, много читать, и если они что-то прочитают и впоследствии законспектируют, то это запоминается надолго. И в целом чтение можно назвать лучшим способом для запоминания, если вот мы говорим о людях с водным Меркурием. Если же говорить о Меркурии в Раке, то здесь видна тесная связь между эмоциональной составляющей и речью, а также способностью обучаться. То есть, когда ребенок находится в спокойном, умиротворенном состоянии, то ему легко запоминать и усваивать новую информацию. Если же в классе, например, в школе царит неприятная атмосфера, если он подвергается критике, если он, например, поссорился с кем-то из своих одноклассников, то учеба уже будет автоматически отодвигаться на второй план, а на первый план будут выходить именно вот эти проблемы в коммуникации, в общении, эмоциональные проблемы. Это те дети, которые очень хорошо обучаются максимально привычной для себя обстановке. К тому же важно, чтобы было доверие, положительные эмоции по отношению к учителю, чтобы этот человек был приятен. Хорошо, если дома мама поддерживает ребенка, иногда выполняет с ним домашние задания, или как минимум активно интересуется тем, что происходит у него в школе. Так как рак это как раз женский знак, он связан с тема материнства. Поэтому вот здесь очень сильно именно мама может повлиять на то, как будут обстоять дела в школе у ребенка. Переходим к Меркурию в Скорпионе. Это у нас следующий водный знак. А здесь важно принять тот факт, что ребенок будет обучаться неровно. Что это значит? А будут периоды, когда он учится хорошо, будут периоды, когда он учится плохо. Вообще таких детей стоит нагружать, то есть скорпион это знак, который любит нагрузки, и когда вот появляется сложный предмет, когда появляется предмет, который очень сильно увлекает у таких детей, появляется желание докапываться до сути, они могут буквально зацикливаться только на этом предмете, только на этой задаче для того, чтобы решить это и преодолеть это эту трудность когда же все легко они могут попросту терять интерес к обучению поэтому в потенциале эти дети очень очень способны просто важно их скажем так развивать и ставить перед ними сложные задачи может присутствовать у людей с таких у детей с таким меркурием проблема с приключением внимания то есть Будут определенные предметы, которые будут прям в фокусе внимания, они любимые, и человек, и ребенок готов очень много времени уделять этому, разбираться прям досконально э, в темах, но будут и другие предметы, которые не столь важны. И этот факт стоит принять, что не э, по всем предметам ребенок будет одинаково хорошо себя проявлять, и не по всем предметам он будет одинаково вовлеченно себя показывать. Дети с Меркурием в рыбах обладают очень ярким творческим мышлением, и в стандартной школе им может быть очень и очень непросто. Это те дети, которые проявляют скрытность, и если их ругать за плохие оценки, то они будут скорее увиливать это вопроса, будут пытаться обманывать, не договаривать, подделывать вот какие-то даже школьные бумаги ради того, чтобы вот эта правда не вскрылась до последнего. Поэтому вот такой метод, как наказание, порицание, он неэффективен. В случае вот детей с Меркурием в рыбах. Это тот момент, когда ребенок хорошо обучается в тишине, в уединении, когда компания ему может только мешать э, усваивать новую информацию. Э, это э, дети, которые могут себя очень тихо вести в классе, даже если они все знают. То есть они могут попросту отсиживаться на уроке. И это вовсе не значит, что ребенок не владеет информацией. Он просто вот выбирает себе такую позицию... И, как правило, таким детям требуется больше времени на выполнение домашних заданий. Или же, опять-таки, если удастся создать такую атмосферу, когда ребенок может абстрагироваться от всего и полностью сосредоточиться на задаче, то в таком случае обучение может идти быстрее, выполнение заданий может идти быстрее, так как... Меркурий в рыбах находится под управлением Нептуна. А Нептун часто дает такие моменты, когда человек отвлекается. Отвлекается на мысли, отвлекается на какие-то окружающие предметы. Поэтому чем меньше вот таких факторов, которые могут отвлекать ребенка, тем лучше. Переходим с вами к земным Меркуриям. Это у нас Телец, Дева и Козерог. Это Меркурии, которые отличаются логикой, и они способны мыслить конкретно. Поэтому преуспевают такие дети именно вот в тех науках или в той подаче информации, когда присутствует конкретика и логика. Когда есть вот цепочка да, от начала и до конца, алгоритм, как выполнять то или иное задание когда учитель показывает все от начала и до конца, не нужно ничего додумывать, а все расставлено по местам, все разложено по полочкам. И самый эффективный способ запоминать информацию людям с таким Меркурием — это письмо. То есть, когда они пишут, они запоминают лучше всего. И на втором месте мы можем поставить чтение. «Меркурий в тельце». Это первый земной Меркурий, который мы разберем. Для такого ребенка очень важна спокойная атмосфера, когда он может сосредоточиться. Важно, чтобы не было отвлекающих факторов. И важно, чтобы ребенок выполнял задания на одном и том же месте, чтобы у него в доме была либо своя комната и стол письменный, за которым он выполняет задание, то есть все должно быть максимально привычно и даже вот несколько рутинно. Плюс стоит отключать телевизор, радио, музыку, убирать со стола лишние предметы, то есть не должно быть отвлекающих факторов. А также важный такой момент, что этим детям нельзя делать замечания на повышенных тонах, когда они взволнованы. И когда они вот подвергаются критике, они начинают тупить. То есть мозг будто бы отключается. И делая замечания, раздражаясь, повышая тон, вы делаете только хуже. Ребенок вообще перестает в этот момент соображать. Поэтому нужно доносить вот любую информацию максимально спокойно и давать возможность ребенку подумать не спешить, то есть обычно эти дети хорошо себя проявляют, когда в довольно размеренном темпе имеют возможность разобраться с тем или иным вопросом. Помним, что телец это у нас знак фиксированный, постоянный, и поэтому усвоение новой информации может быть очень продолжительным процессом. И обычно у таких детей развитие происходит скачками, Например, ребенок может очень долго заниматься с репетитором, но при этом результата от этой работы не будет. Но в какой-то момент происходит скачок. И видно сразу очень очень большой прорыв в той области, которой ребенок занимался продолжительный период времени. Поэтому важно запастись терпением, когда мы говорим об обучении ребенка в тельце но в то же время все то, что ребенок запоминает будет с ним надолго и он будет хорошо впоследствии разбираться в вопросе, которому уделял достаточное количество внимания и времени. Меркурий в деве пожалуй, самый способный, если речь идет именно о школьном обучении, поскольку эти дети очень любят, действовать по правилам по схеме у них нет проблем с логикой с выполнением четко поставленных задач а с чем могут возникать проблемы если вдруг есть огромный объем информации и задач то у таких детей попросту может возникать ступор так как им легче разбираться с маленькими задачками поэтому родителю стоит в таком случае помочь ребенку разделить вот эти большие задания на мелкие последовательные кусочки, с которыми вот уже будет под силу справиться. А также зачастую этим детям нужно все объяснять очень доходчиво. Поэтому если учитель намудрил на уроке, то мне будет лишним, чтобы родитель ребенку дома объяснил все понятным и простым языком. А вот когда информация подается доступно, то такой ребенок очень хорошо все запоминает и впоследствии показывает хорошие результаты по этому предмету. Меркурий в Козероге тоже дает очень целенаправленное системное мышление. Это Прекрасная возможность концентрироваться на задаче, на информации. Важно, чтобы этот ребенок видел систему. То есть ему важно знать расписание занятий, ему важно знать, сколько будет, например, уроков по этому предмету. Это тот случай, когда именно вот схемы могут лучше объяснить материал, чем долгие рассказы. Вообще эти дети хорошо обучаются в одиночестве, когда у них есть возможность разобраться с материалом. Важно иметь план. То есть ребенок должен понимать, да, в какие дни недели, каким предметам, темам он должен уделять внимание, сколько времени он должен на это тратить. То есть все должно быть предсказуемо, чтобы он мог планировать и настраиваться на работу кстати хочу сказать очень важную вещь что на самом деле вот в плане обучения в принципе развития ребенка меркурий это конечно не единственный показатель который стоит брать во внимание в данном случае очень и очень важна совместимость ребенка и родителей особенно совместимость с мамой если вам эта тема интересна то обязательно посмотрите в описании под видео там будет для вас полезная ссылка если меркурий находится у ребенка в огненной стихии напоминаю что это у нас знаки овен лев и стрелец то мы говорим о том что такой ребенок очень быстро запоминает материал он буквально схватывает все на лету и правда точно так же он может потом быстро и забывать важно чтобы ребенок был увлечен обучением, и поэтому вот если какие-то предметы нравятся, то, конечно, по этим предметам все будет даже лучше, чем этого требуют, да? то есть результат будет превосходным. Если предмет не нравится, то по этим темам может, конечно, быть проседание. Но зачастую такие дети обладают определенной харизмой, они очень красиво умеют разговаривать, и это часто позволяет компенсировать даже какие-то вот недостатки, пробелы в знаниях, поэтому это тот случай, когда ребенок умеет выкручиваться, когда он умеет все-таки выходить из положения, даже если и не совсем хорошо он подготовлен к тому или иному занятию. Помним, что огненная стихия любит самостоятельность, Поэтому в обучении таким детям важно давать свободу самовыражения. Но в то же время огненная стихия иногда может выпадать из режима, ритма и графика. Поэтому контроль здесь должен присутствовать. Просто этот контроль должен быть мягким и ненавязчивым. Но вы не должны как бы все пускать на самотек, когда речь идет об обучении ребенка. Очень хорошо... С таким Меркурием информация запоминается на слух. Если кто-то рассказал, вот буквально все прям дословно может ребенок запомнить. И, соответственно, для того, чтобы лучше усваивалась информация, нужно просить ребенка рассказывать о том, что он изучил. Меркурий Вовне очень интересный и способный Меркурий которому важно ощущать элемент борьбы и соревнования. Поэтому если присутствует конкуренция, если присутствуют дедлайны, если присутствуют такие ситуации, когда либо пан, либо пропал, то есть нужно себя вот проявить в этот момент, иначе будет хуже, то такие Меркурии просто на высоте они могут в кратчайшие сроки справиться с большим объемом задания информации но это спринтеры и соответственно когда речь идет о долгосрочной перспективе то здесь они могут отставать так как а, они вот рывками изучают информацию большими объемами а потом нужна передышка потом теряется интерес а, так как у нас Овен – это знак очень самостоятельный, то важно, чтобы родители не делали уроки вместе с ребенком, иначе Меркурий будет отключаться и спать, то есть ребенок не запомнит ту информацию, которую делают вместо него, да? те задания, которые выполняют вместо него. Поэтому важно, чтобы он делал все сам, даже если у него это не получается. Причем важный такой момент, что иногда даже таким детям полезно и двойку получить, и замечание получить, это их включает. Поэтому здесь важно, чтобы ребенок учился на собственном опыте и допускал ошибки. Меркурий во льве, конечно же, любит внимание и восхищение, овации, поэтому таких детей нужно хвалить. Им нужно давать возможность блеснуть своими знаниями перед другими. Если их критиковать и не обращать внимания на достижения и успехи, то они попросту теряют вообще мотивацию что-либо изучать. Функция речи очень хорошо у таких детей включается возле доски. Либо когда нужно выступать перед публикой, подготовить какой-то доклад, речь и выступить. То есть им важно иметь слушателей, поэтому важно давать такому ребенку возможность выступать перед другими, рассказывать другим, какими же знаниями они обладают. Конечно же, это все можно делать в игровой форме, не обязательно прям устанавливать дома сцену. Можно дать задачу ребенку рассказать что-то своим игрушкам, провести урок игрушкам и... На самом деле, Меркурий во Льве способен на долгую, активную, интеллектуальную работу, творческую работу, так как это знак фиксированный, постоянный. И при этом важно, чтобы были яркие какие-то моменты в обучении, чтобы на него вот в какой-то момент обратили внимание, выделили его таланты, заслуги. Когда все монотонно и не получается вот привлечь внимание в этом деле, то интереса не будет. Дети с Меркурием в Стрельце мыслят глобально и широко. Таким детям важно понимать перспективу, то есть понимать, к какому будущему приведет их то, что они именно сейчас что-то изучают. И это будущее может быть очень далеким, но если оно будет соответствовать вот каким-то мечтам да и желаниям. если это будет престижно то это будет мотивировать например речь может идти об обучении в престижном вузе или о работе в другой стране и это может долгие долгие годы поддерживать мотивацию изучать тот или иной предмет меркурий стрельце имеет хорошие способности к изучению иностранных языков и Важно понимать, что стрелец это знак, который связан с авторитетом. Поэтому, во-первых, учитель должен хорошо разбираться в своем предмете и быть авторитетом для ученика. И во-вторых, ученик тоже должен ощущать, что когда он говорит, его слушают. И его слова тоже воспринимают как авторитетные. Он может иметь свое мнение по какому-то поводу. И вот учитель должен считаться с этим мнением, а не пытаться переубедить его или же попросту закрыть рот и не дать высказаться. То есть именно вот когда происходит вот такая ситуация, что ребенок ощущает себя уже авторитетом в этой сфере, что он может высказаться и его выслушают, это будет его еще больше мотивировать развиваться в этом направлении, изучать этот предмет еще более кропотливо. У нас с вами осталась воздушная стихия, поэтому сейчас мы, конечно же, поговорим о ней. Меркурий, воздушная стихия, это Меркурий в близнецах, в весах и в водолее. Здесь очень развита любознательность, то есть буквально вот хочется постичь все и сразу, интересно может быть многое, и это создает своего рода и трудности, в том числе, так как ребенку сложно сконцентрироваться, он может постоянно переключаться с одного предмета на другой, не доделав одно задание, приступать к следующему. Он пытается везде успеть, ему везде интересно. Такие дети очень хорошо воспринимают информацию на слух. И на втором месте по эффективности говорения, то есть важно озвучивать вот то, что было услышано Меркурий в близнецах у детей с таким Меркурием редко возникают проблемы с учебой так как они любят процесс передачи знаний и им крайне интересно узнавать постоянно что-то новое они любят находиться в информационном потоке и при этом легко переключаются с одной задачи на другую то есть они могут быть очень болтливы на уроках, но тем не менее параллельно они будут запоминать и все то, о чем говорит учитель. И выполняя домашние задания, они могут себя вести точно так же, что могут параллельно выполнять задания по разным предметам. И это для них норма. К тому же помним, что близнецы это парный знак, двойной знак. Поэтому присутствие еще одного человека будет... Повышать интеллектуальные возможности и будет создавать еще больше интерес в обучении. Поэтому детям с Меркурием в близнецах приятно, когда кто-то находится рядом с ними в тот момент, когда они выполняют задание и присутствие другого человека не сказывается отрицательно на их возможности выполнять то или иное задание. Для детей с Меркурием в Близнецах важно, чтобы в обучении присутствовал элемент новизны. Если на уроке скучно, если изо дня в день одна и та же информация, то, соответственно, они теряют интерес. Важно, чтобы постоянно, вот каждый день было что-то новое. И именно вот этот момент их вовлекает. Плюс также для таких детей характерно выполнять задания по этапам. Например, сначала они выписывают задания, потом учат стих по другому предмету, потом возвращаются к предыдущему заданию и уже могут что-то подсчитывать. То есть, в принципе, это вот такая разбросанность, но в конечном итоге все будет выполнено, все будет сделано. Дети с Меркурием в весах обычно не имеют проблем с обучением, но здесь очень важно то, какие будут взаимоотношения в коллективе. Если учитель вежлив, если он не повышает голос, то ребенку комфортно находиться на таких занятиях. Точно также очень важно, какие отношения внутри коллектива с другими учениками. Если нет конфликтов, если есть друзья поддержка то м, такие дети будут обучаться с удовольствием и наоборот если присутствует конкуренция в коллективе если кого-то хвалят а кого-то ругают и это изо дня в день эта схема повторяется то м, может доходить дальше до того что ребенок попросту не захочет посещать занятия и приходить в школу важно чтобы была спокойная обстановка чтобы было ощущение комфорта, вот тогда появляется интерес к обучению. Когда много негатива и вот таких сравнений не в пользу ребенка, то интеллектуальные способности снижаются. И, соответственно, это будет в долгосрочной перспективе вообще отбивать желание что-либо изучать. Кстати, еще важное дополнение по поводу Меркурия в весах, что он очень любит справедливость. Поэтому таким детям важно знать точно, что учитель справедлив по отношению к ученику и выставляет оценки, не, на, не основываясь на какой-то своей симпатии, а именно объективно оценивает знания и умения ученика. И, наконец, переходим к Меркурию в Водолее. Это тот случай, когда э, сложно обучать ребенка, Дело в том, что Меркурий в Водолее любит изучать все сам и только то, что ему интересно. Передать какие-то знания, информацию, бывает довольно сложно. Здесь важен не банальный подход, умение зацепить, умение нетривиально преподнести ту или иную информацию. Если все по шаблону, если вот одно и то же, если у преподавателя глаза не горят, то и ребенок не захочет это изучать, но есть также такая особенность, благодаря тому, что Водолей у нас под управлением Урана находится, что ребенок может постигать информацию буквально целиком, будто бы инсайты какие-то происходят, когда он целыми блоками вот начинает разбираться в том или ином вопросе, то есть иногда Нужно какую-то информацию обобщить для того, чтобы было интересно вот такому Меркурию разбираться с определенными нюансами и деталями. Часто такие дети, их интеллект расцветает уже после выхода из школьных стен, когда у них есть возможность самостоятельно выбирать, в каком направлении развиваться и какую тему изучать. Плюс важную роль играют друзья, коллектив. Делать что-то вместе, проводить какие-то исследования, опыты. Это тоже очень будет интересно. Меркурий в Водолее. И напоследок хочу сказать очень важные вещи. Во-первых, чтобы полноценно помочь ребенку, безусловно, Анализа положения Меркурия недостаточно. Здесь важно понимать, какие аспекты имеет Меркурий к другим планетам. А также важно анализировать Луну, которая является показателем внимания, на чем ребенок концентрируется и какой эмоциональный фон ему приемлем. Это уже формат полноценной консультации. Но все же надеюсь, что те рекомендации, которые прозвучали в этом видео, помогут вам улучшить обучение, мотивацию вашего ребенка. В заключение хочу сказать несколько слов о ретроградном Меркурии. Просто знаю, что 100% об этом будут вопросы. Существует такой миф, миф, вот повторюсь, что это миф, что люди с ретро-Меркурием глупы, и дети плохо обучаемы. А на самом деле люди, которые имеют в своей натальной карте ретроградный Меркурий, Вырастают талантливыми, талантливыми личностями И впоследствии им трудно составить конкуренцию И в своей практике я выделила несколько основных пунктов вот Которые первыми приходят на ум Которые связаны именно с ретро-меркурием Он дает возможность мыслить глубоко, не тривиально, Разбираться в каком-то вопросе досконально и причем делать это не так, как делают остальные. Это люди с очень необычным чувством юмора, поскольку они умеют видеть какие-то вот такие нюансы и детали, на которые другие попросту не обращают внимания. Плюс это люди, которые обладают терпением, усидчивостью, внимательностью, поэтому им подвластны те задачи и виды деятельности, которые... Люди с директным Меркурием попросту не вытянут, и с этими задачами не справятся. Поэтому важно, чтобы каждый человек в этой жизни нашел свое. И, соответственно, любой Меркурий можно прокачать, и любой Меркурий можно применять в жизни определенным образом. Главное знать, к чему именно у вас есть предрасположены. Так что, если вы обнаружили у себя или у своего чада проблемный Меркурий, то знайте, что с этим можно и нужно работать. К слову, мы это делаем в моей школе «Астрология для жизни». И сейчас у нас тоже стартует сезон обучения в группах сразу по трем разным курсам. Это «Натальный анализ», «Прогнозирование и ректификация» и «Синастрия». А всю подробную информацию оставлю под этим видео. Переходите и изучайте. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.